В преддверии Нового года Дед Мороз получает очень много писем, кто-то хочет новый автомобиль, кто-то хочет новый телефон. А у нас заказали систему вентиляции и комбинированную систему кондиционирования. Здравствуйте, меня зовут Андрей, вас приветствует компания альтер И сегодня мы находимся в Ходосовке, где реализовали комплекс инженерных систем. Давайте немного отойдем от стандартной подачи информации и начнем сразу с системы кондиционирования, пока мы находимся на улице. Сзади меня находятся два наружных блока, которые обеспечивают систему охлаждения для всего дома, для всей площади. Площади. почему именно два? ведь мы очень часто говорим за мультисплит системы объясняю у нас на первом этаже большая кухня-гостиная то есть это большая квадратура и для того чтобы гарантированно 100 процентов обеспечить даже в жаркий день разницу в температуру в 7 градусов мы должны использовать 100 процентов мощности наружного блока поэтому для кухни-гостиной используется отдельный сплит внутренний блок это канальный кондиционер вы увидите немножко попозже второй блок это это как раз таки наша мультисплит-система, которая завязана на настенное кондиционирование. Как только мы заходим в дом, во входной группе, прямо над моей головой, находится ревизионный люк. А за ним находится канальный кондиционер которая обслуживает непосредственно зону кухни-гостиной. По золотой классике, когда мы находимся в кухне-гостиной, мы разделили на жилую и грязную зону. Жилая зона, куда нужно подать порцию свежего воздуха, а также охлажденный воздух. Со стороны кухни у нас идет узел рециркуляции от канального кондиционера, а также небольшой кусок диффузора будет отвечать за вытяжку из этой зоны. Хотя визуально для вас это все равно одна сплошная щель. По всем остальным жилым зонам, исключая кухню-гостиную, мы используем обычные настенные внутри блоки. Как они выглядят можете посмотреть над моей головой. Конкретную модель, дизайн и привязки кондиционеров лучше всего сразу учесть именно на этапе проектирования, чтобы потом по факту уже не перебрасывать фреонку и чтобы не думать куда этот блок втулить. По нашей золотой классике весь дренажный трубопровод мы перебрасываем в канализацию через сифон. Если мы говорим за канальный кондиционер, мы используем 32 диаметр трубы. Если мы говорим отвести дренаж от настенного внутреннего блока, это будет 16 диаметр. И мы зашли в помещение котельной и можем сразу увидеть нашу любимицу. Это чешская вентустановка компании Яблотрон. Как вы уже поняли, мы сейчас находимся на том этапе, когда у нас есть уже чистовая отделка, но все равно еще продолжается стройка. И конкретно в этот момент у нас происходят пусконаладочные работы. Мы вешаем датчики, мы прицепляем буст-клавиши, навешиваем пульты и будем запускать эту малыш, и будем заставлять ее работать именно по показателям co2 об этом уже есть множество видео вы можете посмотреть это на нашем youtube канале либо у нас в инстаграме для того чтобы ознакомиться о принципах работы а сейчас давайте рассмотрим как она смонтирована и интегрирована в нашей небольшой котельни. давайте начнем непосредственно с самого монтажа то есть как вы уже могли понять мы э, очень не любим когда вентооборудование создает излишек шума поэтому наша установка стоит на раме а также на виброопорах, для того, чтобы избавиться от всех возможных вибраций. Я не могу вам гарантировать стопроцентное избавление от вибраций, но на 90% мы уже устранили все возможные вибрации, исходящие от вент-машины. Непосредственно над вент-установкой сразу у нас установлены 4 шумоглушителя. Это, опять же, для того, чтобы максимально сделать для вас комфортно, чтобы вы не слышали, как работает установка, для того, чтобы вы не слышали из вашего диффузора, либо решетки, как воздух попадает вам в помещение. Благодаря э, хитрому инженерному решению вы можете заметить, что шумоглушители они с небольшим сдвигом идут. Мы это сделали через специальные переходы, дефис эксцентрики для того, чтобы не занимать э, больше ширины, чем нам необходимо, и для того, чтобы аккуратно в шахматном порядке расположить наши шумоглушители. Для работы VAV-системы, то есть э, системы с переменным расходом воздуха, а если быть проще, чтобы установка работала по показателям CO2, нам необходимы WAV-клапаны, то есть клапаны, которые выступают регулировщиком, перекрыть воздух в одном помещении, но подать его при этом во втором помещении. Они находятся также в технических зонах для избежания внешнего вида ревизионных лючков и также для того, чтобы избавиться от лишнего опуска в ваших жилых помещениях. Один из таких ключков лючков находится прямо над моей головой. Сейчас мы находимся рядом с местом, где должны располагаться два пульта управления. Первый из них это для канального кондиционера, вот он. А над ним будет непосредственно главный пульт управления нашей системы вентиляции. И прямо сейчас мы будем его монтировать. Не знаю, как вам, а мне уже стало немножко жарко в верхней одежде. Все потому, что компания Alter Air была спроектирована, а также успешно реализована система отопления в этом доме. На базе обычного электрического котла. Однако весь. Первый этаж у нас покрыт теплым полом, также у нас на первом этаже есть внутрипольный конвектор, так как мы выходим на задний двор, там у нас остекление идет в ноги. Для того, чтобы создать тепловую завесу только снизу и прогреть стеклопакет, у нас там расположен внутрипольный конвектор фирмы CoolTerm, обязательно с вентилятором, который обеспечивает вам защиту и не будет причиняться дискомфорт в зимний период времени, такие хлопки воздуха. На втором этаже у нас будут обычные радиаторы и система спроектирована таким образом, что зайдя в помещение, очень быстро согреваешься, несмотря на лютый мороз за окном. На этом пока все. Я с вами временно прощаюсь. И, возможно, вы смотрите видео уже в новом 2022 году. Поэтому я хочу сразу вам всем пожелать как можно больше возможностей, чтобы все ваши желания, они могли... И такого-то нет, это нет. Ладно, просто стандартно. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и так далее. <как> на этом пока все. Я с вами временно прощаюсь. Но не забывайте подписываться на наши социальные сети, чтобы всегда быть в курсе новостей. До скорых встреч!